What's been done? Хайо, я сан Ой, аниме головного мозга. Но канал не аниме, а 20 нету в нашем мире, как бы нам и не хотелось. Но мы же танкисты, поэтому нам будет ток бутылку в руки, да и в бой нажми. А кто хочет толстых ощущений, может и не только в руки. Ну вы поняли. Ой, да ну шуток таких не понимаете. Короче, к теме. Сижу в один день, играю в танки, смотрю такие сквогуля. Идет звонок. Блять, мне не дали просто посмотреть даже опенинг. Алло, салам, суровый. Да, не, всего-то позвонил на самом интересном месте опенинга. Пустяки. А звучку для обзора на хари или копейку, так еще и выбор на мне. Перезвоню, когда я решу. Я даже не знаю, что убирать, Либо японскую тяночку с большим пробитием и гигантским стволом, быстрым КД и звуком от пробития. Либо китайское копье на восьмом уровне, которое ломает привычные понимания рандома. Хари или копейку? Тяночку или копейку? Женщина в возрасте или... К... Меня не туда понесло. Короче, на этот раз ствол меня не приманил, поэтому я взял копейку. О, китайская имба по стоимости почки, покажи свою имбовость. начнем с брони. И да, она тут есть. Но она не будет гарантированно все время отражать снаряд противника. А вас они будут лететь часто. Почему? Да потому что эту ПТ хотят половина ца облица. И найдется много упырей на вас рандоме. Ну ладно, там броня. Кому-то будет на ней по кайфу в кустах стоять. Эх, на такой бы ПТ, так еще и в кустах. Маскировка у нее офигенная. Так еще и с маневренностью. Ее почти никто не, не в силах закрутить. А если закрутят, то страдай корма, плачь укладка. Тут часто будет она отлетать от снарядов противников в корму. Да даже в лоб будет достаточно. Средняя скорость составляет 33 км в час, но кому она нужна, если она по факту может гонять вместе с ст на уровне? Да и есть сама ПТ 40 тонн, это будет достаточно для разгона и не знаю, о чем там надо, взобраться в горочку. Но как говорил мой дед, сколько ПТ не будет бегать, карма ее достигнет. И тут э, у нас осталось одно орудие. Оно настолько офигенное, что ваши ИСУ идут на второй план. Или... А, нет, нет, не идут. Иначе батюшка Сталин проклянет меня. И буду я потом всю жизнь пахать в поле. Так, к орудию. Орудие в 400 единиц альфы. С КД 8 секунд разбросом на 100 метров 330 и сведением 5 секунд. Это дает такой кайф от игры. А если включить голду с пробитием в 310 миллиметров, то пофиг будет на брони, там башня Эмиля будет полностью серая. Ты будешь кайфовать просто от жизни. Да, боже, тут даже УВН есть. Вниз минус 6 и вверх 15. Но минус, конечно же, есть у ПТ. Да, мы же говорим о классе пт -САУ. Так что тут только 1000 хп, и то этого хватит, чтобы принять весь барабан эмилия первого и потом уйти на покой после этого. От следующей тычки. Хорошо, спасибо всем, кто посмотрел этот краткий обзор, озвучивал Кассатор для канала Суровый Тигр. Всем удачки и целую.